Миш, ты записываешь? Да, запись включена. Все, спасибо. Здравствуйте, друзья. Еще раз ассалам алейкум, друзья. Сегодня мы, это Михаил Кумец и я, Марина Морозова, получили эстафету лидерского марфона. Пользуясь этим случаем, я хочу передать всем большой привет, а также выразить благодарность Алексею Скрепе. спасибо также Денису Архипову, за прекрасно проведенный вчерашний вебинар. Замечательная подача материала, креативный оригинальный формат и также, конечно, море бесценной информации. Ребят, вам огромное спасибо. Все, кто по какой-либо причине не попал на вчерашний вебинар, а также на вебинары прошлой недели, вот прям прошу вас и настоятельно рекомендую пересмотреть все эти вебинары в записи, поделиться этой информацией со своими новичками, проработать эту информацию в своих командах, а также показать ее своим потенциальным партнерам. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара – это обновленный бинар и варианты рабочих стратегий для получения максимального дохода. Сегодня мы с Михаилом ответим на ваши вопросы, поделимся с вами своими знаниями, своим опытом, а также дадим свои личные вам рекомендации. Ребят, весь лидерский марафон посвящен теме бинара неспроста. Обновленный бинар это флагманский продукт компании Века. Это вот надо просто принять как аксиому. Бинарный маркетинговый план – это уникальный, уникальное предложение от компании, не имеющее аналогов по маркетингу на рынке вообще на сегодняшний день. Эта программа позволяет привлечь большое количество пользователей на токен райда которые впоследствии, которые эти люди впоследствии станут постоянными партнерами сообщества, а также активными участниками на нашей дальнейшей торговой площадке. Также хочу сказать, что, прошу прощения, что компания неспроста был выбран актив токен райда для работы пользователей в бинарном проекте. Токен райда – это относительно молодой цифровой актив компании. Он появился на свет 10 декабря 2020 года общей эмиссией 100 миллионов райда. Первое использование токена получила площадка социального проекта по компенсации потерь пострадавшим от махинации от мошеннических действий, неблагонадежных проектов. Это проект «Чекли». На сегодняшний день в обороте находится ну, около 400 тысяч всего лишь райда. Это совершенно незначительный объем по сравнению с количеством пользователей этого актива. Поэтому, что дает возможность пользователю получить перспективный финансовый инструмент в работу с потенциальным заделом на плавный рост курса актива, токена. Бинарный маркетинг значительно прост в, своем, в своей работе, в своем использовании. Но для нового пользователя, кто еще не имеет опыта работы в криптоиндустрии, а также для наших партнеров, которые уже являются партнерами и участниками нашего сообщества, Настоятельно рекомендую вам начинать для вашего личного, во-первых, понимания, для улучшения качества результатов вашей работы. Вот просто вас прошу начинать свое ознакомление и свою работу с детального разбора маркетинга. Маркетинга любого проекта. Для чего это нужно? Смотрите. Так как тема сегодняшнего вебинара – это варианты рабочих стратегий, что подразумевает под собой цель? цель Любая цель в инвестиции – это доход. Только доход, ребята, может быть совершенно разный Если мы плохо изучили рабочий инструмент, мы не сможем правильно им пользоваться. Предлагаю начать со стратегии, которая подойдет людям, которые только начинают разбираться в криптовалюте, но уже имеют огромное желание получать доход со своих инвестиций в сферу этой деятельности. Первое, что вы должны сделать, это полностью изучить маркетинговый план. На это у вас уйдет какое-то количество времени. Но для старта это первая необходимость для вашего личного плана. Именно от вашего понимания, как происходит работа в проекте, вы дальше сможете состроить свою личную уже стратегию работы. План и стратегия – это кардинально разные понимания. План у вас уже есть. Ваш план – это ваш вопрос «что?». Вот что мне нужно сделать для того, чтобы получить доход? А стратегия отвечает на вопрос «как?». Опять же, это «как мне получить?» или «как мне этого добиться?». Как раз грамотный разбор маркетингового плана дает ответ на этот вопрос. Вот лично я считаю что если вы четко разберетесь в маркетинге четко будете понимать как работает весь функционал в кабинете считайте что вы уже в этом во всем преуспели потому что численные ошибки непонимание, не получение ожидаемых обещанных результатов как раз происходит именно по причине того что именно вы не разобрались в маркетинге проекта и это именно ваша халатность, расфокусировка по сторонам приводит вас к такому результату. Поэтому еще раз повторюсь, ребята, начинайте разбираться, полагайтесь только на себя, потому что это ваши средства, и только вы заинтересованы в их приумножении. Далее есть два способа получать пассивный доход в бинарном маркетинге. Это пассивный доход – первый способ, который не требует от вас вообще никакой активной деятельности. Вам следует выполнить всего лишь два действия – зарегистрироваться и открыть депозит. Дальше вы можете закрыть свою кабину и прийти тогда, смотря какой план вы выбрали тарифный, прийти, открыть кабину, вывести все деньги, продать, сказать спасибо и пожать нам руку. Второй план вы можете, вернее, вторая, это не стратегия, это относится к первой стратегии. Это то, что вы можете выводить каждый день на биржу свои начисления и точно так же их продавать. Это самый ленивый способ, который не требует вообще никакой деятельности от вас. Вообще думать не надо, вообще думать не надо. Ну и результат будет соответствующий. Есть еще один способ, который, который в пассивном доходе может принести вам максимальный доход. Это способ, который дает вам реинвест. Какая стратегия по получению максимального дохода приемлема в этом случае? На сайте действуют четыре тарифных плана. Первый тарифный план это стандарт от 100 долларов. Под 0,8% на 220 выплат, будних выплат, в будние дни. Выплаты начисляются в будние дни. В субботу воскресенье выплат у нас в бинарном проекте нет. Второй у нас э, тарифный план – это премиум. Начинается он от 5 тысяч долларов э, под 0,9% и уже на 220 будних выплат. Третий тарифный план – это у нас люкс. Он начинается от 20 тысяч долларов под 0,95% на 280 путних выплат. И четвертый тарифный план, это тарифный план максимум от 40 тысяч долларов под один процент на 310 будних выплат. Наша рекомендация. Открывать депозит на максимальную возможную для вас сумму. Почему, ребят? Да потому что, получая пять раз в неделю начисления по депозиту, вы можете реинвестировать свои начисления, тем самым создавая сложный процент и увеличивая изначальную сумму за счет начисленных процентов на предыдущие проценты. И так как в них ходит частично и тело вашего, Изначального депозита вы по сложному проценту увеличиваете свою капитализацию. Сложный процент ⁇ это процент, который начисляется на начальную сумму вложений и на проценты, накопленные за предыдущий период. Чтобы применить сложный процент, достаточно просто реинвестировать ваш доход. Благодаря сложному проценту начисления растут, вот реально растут, как снежный ком. Ваши инвестиции приносят доход, а затем доход приносит вам новый доход. Это проценты, которые идут и ложатся одни проценты, ложатся на другие проценты. Всю эту информацию вы можете найти в интернете. Она абсолютно в открытом доступе. Если у вас есть изначальные данные цифры, вы подставляете свою цифру под формулу, и она вам рассчитывает сложный процент за весь период ваших реинвестов. Ваши инвестиции приносят доход, затем они опять вам приносят доход. И так происходит все время, так далее. Именно благодаря механизму сложного процента эта стратегия позволит вам максимально увеличить свою капитализацию и гораздо быстро достичь ваших финансовых целей. Ну вот, в общем-то, я как бы... Хотела акцентировать ваше внимание на пассивном доходе. Михаил дальше вам расскажет про маркетинг, про активную позицию в бинаре. Она очень важна, но если вы хотите работать только что на пассиве, а как правило все люди, которые вот сегодня приходят и хотят заработать что-то, они приходят на пассив. Но пассив бывает разный, я уже объяснила. Если вы идете через сложные проценты, то ваша капитализация значительно в разы увеличивается за счет сложного процента. Поэтому рекомендую разобраться, что такое сложный процент, что для этого нужно. Я уже вам сказала, для этого нужно просто делать реинвесты. Тем более, что у нас сейчас очень Прекрасная программа, которая позволяет делать реинвесты от 10 всего лишь процентов. Ну, а сейчас, наверное, я хочу передать слово Михаилу, чтобы он немножко прошелся по маркетингу и добавил то, что он хочет добавить от себя. Марина, спасибо. Ребята, еще всем здравствуйте, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Михаил Кумец. И я попробую уже более немножко подробно рассказать вам, скажем, пару рабочих стратегий, и как вообще это все можно сделать. Сейчас я запущу презентацию. Друзья, значит, наш бинар – это флагман, это наш топовый проект компании Века. Он работает на токене райда. Соответственно, мы инвестируем в райда и получаем прибыль в райда. Хочу также напомнить, на предыдущем вебинаре мы с Мариной эту тему затрагивали. Райда – это токен. У нас есть такое понятие, как точка входа. То есть, чтобы нам инвестировать, нам надо пойти, приобрести токен райда на бирже и открыть депозит уже в бинаре. На бирже мы покупаем за доллары это и есть наша точка входа то есть сейчас на бирже райда стоит там 33 доллара в бинаре у нас курс 6 то есть мы инвестируем по курсу 6 точка входа это то за сколько мы покупаем точка выхода ну это не выхода а точка фиксации скажем так это наше начисление мы начинаем продавать то есть курс в кабинете бинара 6 не должен вас пугать то есть самое главное если мы Купили по 3,3 и все время продаем по 3,3. То есть мы зарабатываем по маркетингу, тем самым приумножая свои, ну, свои свои райды и, соответственно, доллары. То есть курс на этом понятно. Есть, скажем, вот что мне нравится в нашей компании, что, вот Марина правильно сказала, вот нам даются инструменты. Это как инструкция, мы должны ее прочитать. Ну, я, например, когда покупаю какую-то новую вещь, ну Практически всегда стараюсь считать инструкцию. Потому что ну, инструкция ⁇ это маркетинг. В данном случае это маркетинг, ну, в данном случае бинар. То есть, когда вы понимаете маркетинг, прочитали эту инструкцию, тогда у вас уже в голове создаются нейронные связи. И вы можете... То есть, я же говорю, что мне нравится в нашей компании, что у нас нет прямолинейности. Вот, просто, например, положил там... Открыл депозит и все, сидишь, ждешь. То есть дается куча вариантов решений, которые вот сидит вокруг 5 человек, 5 партнеров, и у каждого может быть своя идея, которая не пересекается с моей идеей или там, с идеей Марины. И плохо это или хорошо, сели, подумали, посчитали, да, на моменте выгодно так. В другом моменте будет выгодно немножко по-другому. Ну, остановимся чуть поподробнее. Значит, у нас есть пассивный доход в бинаре. Это просто мы инвестируем, покупаем райда, открываем пакет. Пассивный заработок от 0,8% до 1% в сутки. И плюс у нас в скором времени добавится второй пассивный инструмент для заработка. Это будет стэк. На, если я не ошибаюсь, на предыдущем вебинаре Виталий Сильвестров затронул эту тему, дал небольшой инсайт. И будет стэк, будет стэк райда у нас в бинаре. То есть это второй пассивный инструмент для дохода. Мы, наверное, тут много партнеров, новички тоже есть, но и партнеры наши есть. У нас есть всеми нами полюбившийся стэк в 10.90, ну и стэк в акселераторе. То есть условия подробности мы узнаем чуть позже, но представление вы себе должны как бы предпонять, что стэк это мы ложим свои монеты, и за то, что мы их храним и какое-то время не забираем, нам начисляются бонусы в виде, в данном случае, токена райда. То есть, одна из стратегий, открыли пакет на максимально возможно, сколько вы могли, как вот говорила Марина, получаем, начинаем получать начисления. К примеру, вот взяли себе такой план, первые пять дней вот, будут начисления, я их положу в стек. Следующие 5 дней, например, со стека, я э, прибыль со стека и прибыль с пакета я добавляю, чтобы сделать реинвест и увеличить тело депозита, таким образом э, увеличить свой доход. Ну, как говорила Марина, э, реинвестами. То есть реинвестами мы по-простому наращиваем тело депозита и, соответственно, с тела депозита мы получаем, с большего тела депозита мы получаем больше дохода. То есть тут, я же говорю, как вот, нету какой-то такой прям вот схемы, я же говорю, вот будет несколько человек сидеть, у каждого будет своя идея. Все просто еще зависит от конкретно от вашей суммы, сколько вы вложили, какие у вас идут начисления в день. То есть еще раз, открыли пакет, прибыль недельную, например, для себя решили, заносим в стэк. Прибыль со стэка, например, неделю... Ну, когда уже будем знать условия неделю, например. Опять же, смотря какой у вас пакет. Если этой прибыли будет хватать, чтобы сделать реинвест пакета, реинвесту на 110%, значит, собрали все райды и реинвестировали. Уже нарастили тело депозита. Уже капает, образно говоря, там не одно райда в день, два райда в день. Можно, например, 50% прибыли, скажем, фиксировать. Вы видите, что на, курсе, на, на бирже курс ну, такой же самый, по которому вы заходили, точка входа, то есть комфортно для вас продажа, вы можете половину прибыли продавать, фиксировать. В чем преимущество? Если вы вот будете придерживаться плана, например, вот я буду э, каждую неделю половину прибыли там, со стека или с пакета продавать, то есть у вас получится как усреднение, вы будете в течение месяца каждую, ну, каждую неделю раз в неделю продавать, одну неделю вы продали, к примеру, там, по 3.30, следующую неделю по 3.50, следующую по 3.70, потом опять там, по 3.30, например, там, в среднем 3.50 получилось, а при точке входа 3.30. Это лучше, чем, например, вы будете целый месяц копить, копить, копить, и потом скажу, О, пойду на биржу ой, а на бирже курс что-то немножко подупал. То есть таким образом мы тоже нивелируем, ну, как бы риски, вот, то есть мы усредняемся таким образом. Можно закупать райды, например, на бирже, усреднявшись, чтобы усреднить курс закупки. Точно так же можно продавать, чтобы усреднять, ну, свой, скажем, продажный курс, потому что цена на бирже, ну, это криптовалюта, она волатильна, Сегодня курс такой, завтра может быть немножко выше, немножко меньше. То есть вот такая вот мысль. Ну и плюс у нас есть, и как опять же говорила Марина, что любой активный партнер, любой лидер, он был когда-то школьником, он был когда-то в первом классе, он был когда-то пассивным инвестором, пассивным партнером. То есть начните с малого. Откройте тариф, откройте пакет, появится стэк, сделайте стэк. Разберитесь, как все это работает. Марина сказала, что все, уже как бы ваших усилий там особо не надо. Раз в неделю заходить, все это контролировать несложно. Вы разобрались, попробуйте приглашать, попробуйте. Не попробовав, вы, ну, я не умею, я не хочу, я не знаю. Попробуйте, просто попробуйте, я ж говорю, расскажите кому-то. У вас открывается возможность получения э, партнерского бонуса рефералка. Мы не любим это слово партнерский бонус, партнерский бонус, это линейный бонус он же, либо бинарный бонус, от меньшей ветки 10% бинарного бонуса, то есть либо пассив, работаем в тарифе по пакету нашему, делаем реинвесты, открываем стэк и плюс попутно приглашаем партнеров, то есть это вам ну, в совокупности даст самый максимальный результат, самый максимальный результат. Вам надо обучить хотя бы как минимум двух людей. То есть, чтобы дублицировать вот свою инструкцию, которую вы прочитали, и изучили, расскажите двум людям. То есть, сделайте это качественно, объясните так, как ну, вот, вам уже будет легче это делать. Так что, например, может вы сами разбирались, может вам кто-то помогал, но вы уже разобрались и уже донесите до своего партнера информацию уже, ну, в полном объеме то, чего у вас, например, не было, когда вы, когда вы, например, изучали. Двух людей хотя бы двух качественно обучите, и пускай они это продублицируют. То есть каждый из них еще, соответственно, может привести двух. То есть два человека это на самом деле, а в чем прелесть бинарного бонуса, что ну, он работает с меньшей ветки, но глубины нету. То есть, если у нас линейный бонус имеет там, первый уровень, второй, третий, четвертый, то бинарный не имеет глубины. И ваши партнеры, приводя партнеров, ну, вы не знаете, кто из них, как сказать, может стрельнуть. То есть это может быть кто-то из первых двух партнеров, а, а кто-то может оказаться там в глубине... То есть это будет для вас приятным сюрпризом. То есть это будет, Это не то, что вам повезло. Это значит, что вы качественно сделали свою работу. Вы рассказали двум людям, они рассказали следующим двум. Это уже как пошла цепная реакция. И где-то в глубине стрельнула, да, благодаря вам. Потому что вы эту цепную реакцию запустили. То есть, опять же, и самое главное разобраться самому. Если вы сами не разберетесь, вы не сможете, соответственно, качественно это рассказать своему партнеру. Ну, давайте я открою еще раз табличку вот, с пакетами. значит Есть пакет стандарт 0.8% ежедневный 0.8, 220 начислений. То есть не 220 дней работы тариф а 220 начислений по будним дням. Премиум 0.9% в день, 250 начислений. Тариф люкс 0.95% в день. 280 начислений. И тариф максимум 1% в день. Это максимальный тариф 310 начислений. На предыдущем брифинге с Мариной мы вам рекомендовали, я надеюсь, что большинство прислушалось, открыли пакет промо под 1%. Это уже не актуально, но тем не менее, ну, не актуально к открытию, но актуальная тема. То есть, кто открыл, тот молодец, я считаю. Мы это сделали тоже, мы по максимуму открыли тариф, сделали депозит, и теперь вот те, кто это сделал, у вас то есть уже, ну, у вас больше открываются возможности. Соответственно, вы получаете больше начислений, вы сделали, ну, чтобы тариф максимум открыть, надо сделать депозит от 40 тысяч долларов, а открывали пакет по промо, там от 100 долларов была сумма, так что у вас уже есть, как говорится, Хороший инструмент, хорошее начало. Для тех, кто не открыл, не стоит, это точно так же все действует, все работает. Открываем пакет стандарт под 0,8%. Ну, конечно, в зависимости от ваших возможностей, кто-то может сразу премиум. Можно начать с малого, постепенно, постепенно. Я же говорю, главное самое у вас должен быть план. Не хаотично, зашли, есть такие партнеры, ну, есть такие, что там заходят в кабинет раз в месяц, аж... ну, это ваши деньги, это ваши средства, хоть они в данном случае в цифровом виде, но тем не менее к ним надо относиться, как деньги в кошельке, когда, замечали, наверное, когда купюра купюре, и, и деньги, так сказать, прилипают, и все нормально. А когда вот это вот кабинет, и ничего не знаешь... У меня вообще, например, все в электронном виде выписано, и я веду учет, что, почем я покупал, почем я продавал. То есть, ну, это я так заморочился, но тем не менее, хотя бы минимальную какую-то, э, какое количество вы купили монет, по какой цене вы их купили, в какой проект вы их инвестировали, в наш, соответственно, проект, в бинар, в профитбот. Деньги любят счет. Когда у вас перед глазами будет эта информация, вы уже сможете свои активы как-то перераспределять. Вот опять же, по поводу стратегий. Немножко отклонюсь от темы. 9 числа, это через два дня, в 10.90 одном из наших проектов заканчивается тоже промо. Что я советую, что можно сделать? В чем заключается промо? Промо, покупаем лицензии и открываем, соответственно нам дается возможность стэк с повышенным процентом. Стандартный процент стеков 10-90-50%, а по промо, там в зависимости от лицензии, 50-60-70%. чему я это все рассказываю? Вот сейчас там есть возможность 10.90%, у кого были райда в стеке. Райда у нас лежат в стеке, их, их можно было завести в начале 10.90, когда проект открылся. И, соответственно, с райда мы получали тоже райда Что можно сделать? И, опять же, рекомендация. Вы можете часть своих райда оставить в стеке. Часть можно продать на внутренней бирже 10.90. Сейчас один райд, там стоит 12.5 век. То есть часть райда продаем. Веки выводим на CoinGalaxy. Продаем их, можно сразу обменять на райда. Можно продать за доллары, потом за доллары купить райда. Но в результате такой манипуляции минимум плюс 30% вы получите в райда То есть было у вас 100 райда, продали по 12.50% веки вывели, продали веки, купили райда, получили 130 райдов. И инвестировали их в бинар. Ну, чем не стратегия? Стратегия, Но ну, опять же, всегда надо держать руку на пульсе. То есть надо вот скоро, ну, не скоро, промо там скоро заканчивается. То есть ваши райды люди хотят покупать за веки. То есть, соответственно, если промо закончится, наверное, наверное будет как бы поменьше ажиотаж. То есть надо пользоваться моментом. То есть и так во всем. Вот, я же говорю, вот вроде бы Райда лежали в 10.90, но я хочу в бинар. Сели, подумали, 12.50 или, там, грубо говоря, на CoinGalaxy один, один век, 9 век, один райда. А там мы купили за 12.50, плюс 30% на ровном месте. Ну, вот, Друзья, ну как бы в принципе, это вот все, что я хотел вам рассказать. Давайте, наверное, больше на вопросы поотвечаем сегодня, если они у вас, конечно, да, давайте есть. Давайте поотвечаем на вопросы. Я хочу в продолжение сказать немножко э, к твоей теме, что это как раз говорит именно о том, что если вы будете разбираться в маркетинге, а судя из того, что вы пишете в профильных чатах, это я сейчас обращаюсь к нашим участникам, что есть огромное понимание, что вы ничего не понимаете. Поэтому бинарный маркетинг, он не такой сложный. Его изучить, ну, нужно потратить время. Это небольшое время для того, чтобы реально его изучить. И я вот ну, имею свою четкую, уверенную позицию. Как только вы станете специалистом и будете разбираться в маркетинге любого проекта нашего сообщества, поверьте мне, что все ваши дела и финансовые дела пойдут вы будете в успешном положении дела, ваши дела пойдут в гору. Вот я в этом убеждена, это мой личный опыт. Я зашла в проект по курсу от 2 до 13 долларов за один век на тот момент. Усредненный курс у меня получился около 7 долларов за один век. И при этом, при всем, что на пассиве, это доказывает моя Терия, я сейчас не беру ту активную позицию, которую мы занимаем в сообществе, у меня капитализация увеличена в районе 6-7 раз. Я считаю, что это интересно для меня, это совершенно неплохо. Я привыкла зарабатывать большие суммы для меня, ну, у каждого большие это свои суммы, но у меня вот такие суммы. Поэтому я уверена, что при грамотном и детальном разборе маркетинга любого, причем вот на любой площадке. Это начинается от биржи, это начинается от комиссии. У нас есть каждый раз памятка с комиссией. Памятка, извините. Там пишутся все выводы. Например, вот выводы с 10.90 процента, райта. Вывод с профитбота 3% райта. Вывод с чеклера 3%. А с матрицы golden ride 1,5%. Ну, это те ваши активы и те ваши действия, которые приведут вас к тому, когда вы будете плавать как рыба в воде, вы будете получать от этого, скажем, учитывая все эти ваши знания, вам будет легко работать, вы будете быстро и ясно мыслить, поэтому у вас будут хорошие доходы. Я в этом убеждена и всем настоятельно рекомендую, что первое, с чего нужно начинать, это детально разобраться в маркетинге проекта, а дальше уже строить свои стратегии, как вот говорит Михаил. Я его поддерживаю и считаю, что вот его бухгалтерия, просто я знаю, мои коллеги, компаньоны, он педант, понимаете? Он с такой педантичностью, человек идет в бухгалтерию, что это можно только позавидовать. Так, есть у нас вопрос. Ростислав спрашивает: здравствуйте, реинвест 10%. Ростислав, реинвеста 10%, если у вас депозит 100 долларов, то есть вам надо от суммы депозита 10%. Ну, в данном случае 10 долларов. Но с небольшой поправочкой, что получая каждый день выплату, мы получаем выплату, ну, процент вместе, частично выходит тело депозита. То есть тело депозита у нас соответственно уменьшается. Самый простой вариант это зайти в бинар, если у вас уже открыт пакет, нажать инвестировать и вбить 1 доллар. один доллар и нажать инвестировать. Вам выбьется ошибка и будет написано, там, вам, ну, вам будет писаться ваш депозит минимальный, который вы должны сделать. Вот таким образом вы можете узнать. Но 10% от текущего депозита. То есть дел было 100, например, добавили 10, стало 110. Дальше уже 10% от 110, соответственно, ну, от текущего депозита. Мистер вопрос, наверное, тоже к тебе. Так как ты у нас руководитель проекта ВКФ. Строил планы веков-то, и все круту под хвост. Обновите рекламу векавто, не вводите в заблуждение людей. Э, ну, наверное, Андрей имеет в виду ролик, который у нас крутится перед э, брифингом. Ну, спасибо. Там просто надо немного <клёх> подкорректировать данные. Ну, вообще, у нас брифинг по бинару, и по веков-то скоро будут обновления. Ну, Все мы их ждем. и... Ну, Пока вот это по век то больше информации, к сожалению, больше сейчас нет. Вот Александр Штейнгард, извините, если неправильно назвала вашу фамилию. Почему при новом открытии в профит профитботе старый не закрывался, а в бинаре при пополнении плана стандарта образуется новый срок? Александр, вы понимаете, что в данном случае... Я считаю, это улучшение, потому что каждый раз у вас начинается срок с нуля. Для вас это и для всех лучше, потому что тот кусочек отработанного депозита у вас автоматически закрывается, и у вас идет отчет 5 с нуля. В данном случае, если вы, вот опять же, к чему я говорю все, разберетесь с маркетингом, вы поймете, что это улучшение. Но никак не проблема и никак не трудность. И, Марина, еще добавлю, что ну, немножко маркетинги разные. В бинаре у нас только один депозит. Ну, был у нас промо пакет и обычный пакет, там, премиум, люкс. И мы его обновляем, качаем в, профит, в бинаре. В профит боте же мы открывали много, много депозитов. То есть мы, ну, тут разница есть. Там у нас много, то есть новый депозит, новый депозит, новый депозит, они просто плюсовались. А тут мы реинвестируем, увеличиваем один депозит. Ростислав вот спрашивает, есть ли какой-то план выхода райда на рынок. Смотрите, Ростислав, такого понять, ну, есть эмиссия 100 миллионов, ну, это всего токенов, правильно? Но так именно вот выхода на рынок, как с веком, такого нет. То есть эмиссия райда происходит через проекты. Чем больше людей, тем, соответственно, будет больше спрос на райда. Соответственно, будет его, ну, не то, что больше на рынке выходить. То есть от а спроса и предложения, скажем, вот так вот. У нас Татьянка спрашивала, что неправильно начисляются по ее заключению стандартные наши тарифы, что кто богатый может купить пакет сразу под один процент, а кто более бедный 0,8%. Татьяна, я хочу вам ответить так, что вы когда зайдете в любое инвестиционное учреждение, финансовое учреждение, возьмем на примере банка, в любом случае, чем больше сумма инвестиций, тем больше платит компания проценты. Это вполне логично и объяснимо. Поэтому надо стремиться стать богатой. Вот как-то так. Э, э, Марина, и плюс это стимул. Конечно, но если сразу будет 1%. А потом будем значит, 0,8% опускаться, так наоборот от 0,8 к проценту. То есть, конечно, так это у кого, например, ну, есть возможность, он просто сразу открывает. Ну, большой пакет, и как бы, ну, у него может стимула чуть поменьше, но тот, кто начинает с 0,8%, у того наоборот есть стимул. Саймон, не понимаю вопроса, Миша, как спать промо пакет? Ну, как открыть, наверное, может, спрашивают. И уже промо, ну, промо закончилось. Последнее воскресенье, вот, пока что никаких... Ребята, пром... уже третью неделю идет лидерский марафон по поводу бинара. Я думаю, что если вы хотите зарабатывать и у вас есть желание, вы горите этим желанием, наша компания Века достаточно стабильна для этого, для того, чтобы сюда зайти и зарабатывать, понимаете. А для этого нужно быть сопричастным в компании, понимать и слушать все новости в компании, то есть нужно здесь работать. В этой компании можно строить свой бизнес. Абсолютно уверенно заявляю это на своем личном примере. Это один из моих бизнесов, который я веду в онлайн-индустрии. При этом я не была никогда сетевиком. Это первая моя, скажем, мой первый личный опыт. И он у меня получился. Потому что у меня есть те качества, которыми я обладаю настойчивость, упрямство и упорство. Не знаю. потому что я хочу зарабатывать деньги. Я люблю это делать. Мне это нравится. Поэтому... Я предлагаю просто полностью погружаться в свой бизнес, который вы здесь ведете, и тогда у вас будет все получаться, и вы это, ну, вы просто поймете, что все получается, потому что вы в курсе всех будете событий. Саймон вот опять спрашивает про промо-пакет. Саймон, смотрите, если промо-пакет уже открыт, улучшать, апгрейдить уже его никак нельзя. Ну, на данный момент, по крайней мере, так, только у вас работает параллельно два пакета, промо и какой-то один из стандартных тарифов. Э, был вопрос, и один из наших э, партнеров дал ответ, вот приятно такое читать, э, не успел увидеть, кто спрашивал, извините, спрашивали, в каком соотношении выходит тело депозита. И, ну, и совершенно верно ответили, что надо сумму, Скажем, 100 долларов разделить на количество выплат. Там 100, например, на 220. И таким образом мы узнаем, сколько каждый день у нас выходит <coughs> тело депозита. Ребята, у нас 107 человек. Что, настолько всем все понятно? Скажите, пожалуйста. Я думаю, что вопросов еще есть куча. Вот где обещанная еженедельная демонстрация сжигания райда от проплаченных лицензий? Но когда накопится то количество лицензий для сжигания, их будут сжигать, мы это точно знаем, потому что этот вопрос задавался лично Искандеру Шамилевичу, это будет, поэтому не переживайте, все это увидят, этот костер. Ну и плюс не, забыв, плюс не забывайте, что эти райды, которые, за которые куплены лицензия, ну то есть сжигание, это, это на костер, это прилюдно, а на самом, на самом деле эти, ну, эти райды уже вышли, получается, их нет в обороте, то есть на, на это количество райдов уменьшилось уже ну, количество, на, на которое находится. А когда это будет, ну будет новость на официальном канале. Возможность заводить АЦЦ будет, Татьянка спрашивает. Татьянка, нет четкой информации, возможность будет ли заводить АЦЦ или нет. То, что говорил Искандер Шамильевич, ну, это остается за ним. Вот будет брифинг скоро от Искандера Шамильевича, все его ожидают. Возможно, будет даже два брифинга. То, что нас ждет первое, это по обновленному бинару. И второе, о планах развития компании. Поэтому... Возможно, он нам ответит на этот вопрос. Андрей, меня интересует, каким образом будет разбираться стенка ВЕК-Авто. Зато не по теме. Андрей, смотрите, дело в том, что, вот я вам отвечу так. Компания перед каждым из нас, участником, выполняет все свои обязательства. Мы зашли в активе век Получили актив ВЕК, отдали его на реинвест, на один, на второй, на третий, на пятый. Возможно, вам только не нужно. Ну, так вы видите, пожалуйста, ВЕК и продайте его на бирже. Да, на бирже там совершенно другая цена. Но ведь проект не обещал и не гарантировал, что он будет вам давать машину. Вам дали начисление в ВЕКе. То, что он сегодня... Допустим, стоит на бирже так. Это всего лишь временное явление. Вот то, что нас ожидает дальше с блокчейном 2.0. Поэтому я вот призываю всех посещать, посещать курсы. Вот у нашего руководителя биржи Макса Юдичева есть отличные курсы для чайников. Я их посещала два раза. Причем два раза, и каждый раз я что-то для себя новенькое ну, ловила понимала поэтому я рекомендую разбираться в этом когда вы поймете что такое децентрализованный блокчейн и что он может дать компании вот вы тогда поймете почему тогда век будет стоить совершенно других денег возможно к этому времени все ваши реинвесты будут в такой сумме что вы будете просто благодарны когда вы их сможете вывести по этому курсу понимаете а больше на сегодняшний день, когда разберут стенку, ну, это же зависит от того, что кто-то должен что-то делать, приглашать новых партнеров. Ну, приглашайте тоже новых партнеров. Каждый лидер приглашает новых партнеров. Вот я вам отвечу это так. Может быть, Искандер Шамильевич ответит вам по-другому. Ну, Марин, давай я добавлю по поводу стенки. Ну, ребят, ну, это не... я, я, я примерно даже знаю к Андрею, он в чате веков то задает этот вопрос, и, ребят, ну, компания, вы проинвестировали в монете ВЕК, вы получили начисление в монете ВЕК, ну, ну кто должен разбирать стенку? Ну, ну, ответьте на этот вопрос. Ну, за, вы задали вопрос, как компания, ну, компания должна разобрать эту стенку? Инструменты есть, да, возможно, скоро будут какие-то нововведения. По поводу разговоров, отменить внутренние переводы, я не хочу, честно, разводить вот эти дискуссии, но просто подумайте, что, ну, вы дум, каждый думает, что его идея самая правильная. А подумайте, что, ну, а если бы не было этого внутреннего перевода, куда бы люди девали бы свои веки? Эта стенка была бы в пять раз больше. Вы понимаете, тут из двух зол надо выбирать худшее. На текущий момент, да, мы имеем такую ситуацию. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны, если курс на внешней бирже. Да, вы спросите, а чего? А как? Ну, будет это. Как, через какое-то время, какое-то время, курс на внешней бирже, он не, не будет всегда 30 центов. А это время вы делаете реинвесты, вы увеличиваете свою капитализацию в веках. Да, возможно, это получится не та цифра, на которую вы рассчитывали, но это прибыль. Это прибыль. Если курс станет на внешней бирже 3 доллара, ну да, не по всем продадим. Мы такие же партнеры, как и вы. То есть, ну... И мы в такой же, так сказать, ситуации. У нас тоже реинвесты, у нас тоже там, на продажу стоит. Будет по три, ну, кто-то выведет, кто-то не выведет. Пока имеем такую ситуацию. Татьянка спрашивает. Татьяна спрашивает, что за стейкинг планируется в бинаре? Татьяна, ну, обычный стейкинг планируется в бинаре, но с определенными фишками. О них будет э, вести презентацию Стандер Жемилевич, он о них вам и расскажет, расскажет всем нам, вернее. То, что будет стейкинг, мы об этом знаем. То, что это интересный будет стейкинг с фишками, мы тоже об этом знаем. Дождемся уже официальной информации, официальной презентации. Я думаю, что все будут довольны. Вот я вам просто так скажу. Алевтина Завернюк. Здравствуйте, я новичок. Есть ли возможность скачать приложение на телефон для личного удобства, например, 1090? Ну, в смысле скачать? Миш, может, ответишь? Я немножко не понимаю. Нет, у нас приложений нет, У нас только веб-версии. Ну, все все наши сайты работают веб-версии. То есть на бирже, насколько я знаю, что вот может скоро появиться приложение. А так проекты у нас без приложений. Дмитрий, вот очень хороший вопрос. Смотрите, Искандер на презентации маркетинга бинара сказал, что бинарный бонус будет начисляться пожизненно. Ну, слово пожизненно я не помню, но, возможно, что-то имелось в виду. Но в процессе презентации позже сказал, что все проекты закроются при запуске пазл-маркета. Как это понимать? Смотрите, вероятно, вы не так понимаете. Проекты закроются. Но сейчас ввели специально токен Райда, который будет оставаться для работы на проектах. Какие будут проекты, мы не знаем. Но монета век явно, когда откроется пазл Market, не будет использоваться в проектах. Поэтому добавили токен Райда, у которого, скажем, позволяющая эмиссия для того, чтобы мы работали в этих проектах. Даже то, что сегодня открывается бинар именно на токене райда right, и пересмотрели, чтобы там не было ни века, ничего. Для этого добавляют стек, чтобы была ликвидность у токена райда right, и его эмиссия позволяет работать бинарному проекту очень-очень много лет, Поэтому я рекомендую обратить на этот проект, я считаю его флагманом, он будет флагманом, на него придут очень много людей. Сегодня в онлайн-индустрии нет аналогичного проекта с таким жирным маркетингом, когда вот вы узнаете все обновления, вы поймете, что маркетинг мега жирный, поэтому других нет. С такой стабильной компанией нет, ребят. Я думаю, что вы все это прекрасно знаете, что сейчас происходит вообще в мире хайпов и всего остального. Поэтому, ну, как бы переубеждать вас не буду. Я думаю, что те люди, которые знают, почему они здесь находятся и зарабатывают деньги, лучше потратьте время на изучение глобального маркетинга бинара и всех остальных площадок. Я думаю, что бинар и 1090 это будут сейчас самые востребованные проекты. Ну, также я говорю и о матрице, которая будет работать. Профитбот, который можно пополнять по понедельникам. Ну вот, да, нас ждет какой-то проект новый, он будет. Но большие ставки делает администрация, руководство компании на блокчейн 2.0. Поэтому рекомендую разобраться, что такое блокчейн, почему, чем и что, и как его едят. Потому что у нас 8% людей не понимают, не знают таких слов. 20% людей, которые сталкивались, работают. Но я считаю, что если мы переходим на уровень такого, знаете, технологического комьюнити, вернее, с технологиями, то нам надо подтянуть свои знания для того, чтобы мы здесь могли работать и дальше, и хорошо зарабатывать. Давай я, Марина, отвечу. От Светлана, это в продолжение веков то. Светлана пишет, так не будут лидеры своим рефералом продавать веки, обычные люди будут на бирже покупать, а так покупают у лидеров, и зачем стенку разбирать тогда? Светлана, вот смотрите, вот немножко какое-то привзятое отношение к лидеров у многих есть. Вот лидеры приводят, лидеры да, строят наше комьюнити. Есть активные партнеры, есть пассивные партнеры. Вот лидеры, это, понятное дело, активные партнеры. Вот смотрите, могу сказать за себя. За Марину Морозову, Марину Картош. Вот у нас команда из трех человек, три лидера. Мы на старте Века АВТО, 29 августа стартануло веков-то, у нас на следующий день ранги получила... Ну, мы, мы, у нас была у нас команда, мы расставили всех, все, ну, как сказать, расставили. Все сделали, узнали, как хотят люди, на какую сумму они идут, исходя из, из их возможностей, их правильно расставили. В первый день наша команда получила 10 рангов менеджеров и 3 директора. Мы с Маринами стоим в реинвесторах и частично на продажу. И никому мы ничего не продаем. Вот говорим лично за себя. Ну, то есть, кто продает? Лидеры. Кто сливает? Лидеры. Понимаете, чуть что лидеры? Но это неправильно, это в корне неправильно. Вы знаете лично, какой лидер продает? Я не знаю. Я с ним, ну, я не знаю. Если личный вопрос ко мне или к Марине, мы не продаем. Надежда спрашивает, скажите, а из гильдии веках будут выходить веки или тоже добыча будет при открытии пазл-маркетов? Надежда, дело в том, что гильдии на веках, они не имеют практически никакой эмиссии. Это перераспределение средств, поэтому, конечно же, будут выходить. Вот. Давайте, ребят, вопросы будем задавать тоже и по бинару, потому что я честно вам говорю, читая все время профильный чат по бинару, есть чувство, что люди не понимают. Поэтому давайте все-таки те вопросы, которые ваш, вас интересуют, задавайте тоже. Вот Юрий спрашивает, не создаст ли стейкинг в бинаре конкуренцию 10.90? Юрий, не создаст. Там будут немножко другие условия, другие фишки. И я просто уверена, что он не создаст. Вы когда узнаете за этот стейкинг, вы поймете, о чем я. Ну, в 10.90 еще добавлю, там своя же замкнутая система, то есть там ну, своя система, поэтому, ну, может, в какой-то степени создаст, но это параллельные проекты, и друг другу они не мешают. Ну, и стейки соответственно. Артем, почему убрали в БОКе время денег? В актуальных направлениях, век авто, в чем смысл? Артем, ну, как бы бот, время, денег, это частный бот, к нам он не имеет никакого отношения абсолютно, поэтому, ну, наверное, надо задать это хозяину бота, время, денег, этот вопрос, я думаю, что он четко даст ответ и понимание, почему он это сделал. По поводу века-то все-таки я рекомендую всем не паниковать абсолютно. Абсолютно не паниковать. Вы ничего не теряете сегодня, ребят. Вы купили монету, монету получили, отдали ее в реинвест. И мое личное убеждение, что прокрутите ее пока что. Очередь, да, вы хотите стать в очереди, ну, стойте 5-6 месяцев, 8, возможно. А через 8 месяцев планируется блокчейн 2.0, и что? Вы понимаете, что это будет? Вот в первую очередь сейчас я вам всем рекомендую изучить, что такое децентрализованный блокчейн. Научиться понимать, учиться уже, учиться, чтобы из вас выросло и из нас то комьюнити, которое будет соответствовать уже нашей компании, которая перейдет на другой уровень. Понимаете? И вот когда мы, вы эту информацию будете черпать из источников, вы поймете, что те деньги, которые сегодня у вас крутятся в реинвестах, потом могут дост... вы можете получить на них огромный доход. Вы можете стать, ну, мега обеспеченным человеком. Понимаете? Я просто не знаю о каких суммах идет речь. Я говорю сугубо о своих суммах, допустим, да. Я понимаю, что на те суммы век, который у меня крутится в реинвесте, и потом я рассчитываю на то, что ну, рассчитываю на приличную сумму. На ну, для меня она будет очень приличная сумма. Поэтому я уверена, что не надо сейчас ничего вот негативить, э, паниковать. Проект работает, компания стабильна, админ открытый. Ну, ребят, ну уже в конце концов, вот и когда я читаю, что кто-то пишет, что там кто-то на стреме или еще на чем-то, ну уже как-то наберитесь немножко понимания, изучайте, где вы работаете, где вы находитесь, что происходит. Почему, если вдруг нет э, захода в кабинет бинара старого, паника у людей. Работают все остальные кабинеты, но это же не связано с деятельностью компании, почему нет входа. В тот кабинет старый бинар люди не могут зайти. Но когда я это читаю, я немножко прозреваю, не могу понять, что вообще у вас происходит. Почему такая нервозность? Почему такие страхи вас посещают? Компания работает три года. От того, что сейчас немножко упала монета век, ну, спустя немножко. Но ну, вы понимаете, к чему мы идем? Когда вы поймете, к чему мы идем, у вас не будет сомнения. Изучите, что такое децентрализованный блокчейн, что он может дать нашей компании. Тогда вы поймете. У вас найдутся ответы, сами вы поймете. Пока вы сами не поймете, кто бы вам что ни рассказывал. Это все пустая, пустая трата времени. Понимаете? Поэтому я говорю, для того, чтобы достичь результата в любом деле, абсолютно, в любом маркетинге, в любом проекте, изучайте маркетинг. А не задавайте вопросы. Изучайте маркетинг. Вот когда вы его изучили и у вас остались вопросы, обратитесь к компетентному человеку. Либо вышестоящему начальнику, либо еще вышестоящему начальнику. И вам обязательно разъяснят. Те люди, которые уже добились успехов. У нас все люди без короны, не из Лувра. Все дадут вам отличную рекомендацию. Дмитрий, давай, а вот Марина, по последний. Вот... Где можно увидеть этот блокчейн? Будут транзакции, Марина. как в биткоине? Дмитрий, давай я это... скажу, о, Марина. Вот... Да, Миша, давай. Explor.vek.mani. Ну, у нас есть этот сайт, зайдите, Марину. Так на слова я не смогу продиктовать. Это транзакции можно отслеживать. Я, ну, я понимаю, о чем вы говорите, если это то, о чем вы спрашиваете. Я, например, делаю Марине перевод, я забиваю там ее кошелек в этом Explorer и, соответственно, вижу транзакцию. У нас такое есть. Ну, зайдите в, в любом официальном чате в закрепе есть ссылка на наш этот Explorer. Ну, я почему-то думаю, что Дмитрий спрашивает о будущем блокчейне, будут ли такие транзы, как в биткоине. Ну, так я услышала, Дмитрий. Ну, эту информацию давайте дождемся, когда уже будет этот блокчейн, когда уже и его вам презентует тот человек, который задумал эту идею, который ее воплотит в жизнь, который вкладывает туда все свои идеи, свои финансы, огромные финансы. Ну, я думаю, что он расскажет лучше, чем я или Михаил, или кто вообще-либо. От создателя, как говорится. Да. Ну что, друзья, у нас уже мы больше часа в эфире. Было с вами приятно пообщаться. Да, напоследок все-таки давай, вот, Миш, дадим такую рекомендацию от нас, да? Вот почему мы отвечаем всегда в чате? потому что мы знаем досконально каждый проект. Почему мы успешны в плане капитализации? А потому что мы имеем свои стратегии. Причем вот у нас у троих, еще с нами есть Марина Кардаш, она руководитель Бинара, у нас они могут даже иногда отличаться. Поэтому тот человек, который научится полностью изучит весь маркетинг, он будет, поверьте мне, очень обеспеченным человеком. Ну, это вот мое вам такое пожелание. Миш, давай, наверное, ты еще, на коня. Ребят, еще раз, пользуйтесь всеми возможностями. Сейчас комфортный курс входа, скажем так, райда на бирже 3.30. Вот на выходных доходил до 4. То есть пошел ажиотаж промо, все побежали покупать райда. Сейчас немножко, вот опять же, на этом отскоке 20%. Вот, вот райда, то есть одна из стратегий. Можно зарабатывать в бинаре, каждый день не продавать, а, например, заниматься небольшим трейдингом. Вот могли в воскресенье продать по 4, 4 даже 10 доходило. Сейчас можно было перезакупиться по 3.30, по 3.40. То есть пользуйтесь, изучайте, читайте инструкции, читайте маркетинги, что непонятно спрашивайте, всегда Поможем, подскажем. Главные вопросы. Когда есть вопросы, тогда есть и ответ, соответственно. Все, ребят. Всем пока. Всем до свидания. Были всем рады хорошо ответить вечер. на ваши вопросы. Всего, Всего доброго. До свидания. Давай. Да, до свидания.